18 мая в Международный день музеев в КФУ пройдет квест путешествия в университетском пространстве. Каждый музей Казанского университета приготовил для участников игры интересные задания по экспозициям и своим коллекциям. Загадки для поиска игровых точек маршрута, разбросанных в университетском комплексе. В КФУ пройдет форум, посвященный новой отечественной модели подготовки учителя. В настоящее время в Казанском университете разработана модель «Учитель 21 века» и была одобрена Международным советом проектного офиса 5 став одним из приоритетных направлений развития университета. С 19 по 22 мая пройдет второй международный форум по модернизации педагогического образования на базе КФУ. В течение нескольких дней более 500 делегатов со всего мира в залах ПСК КФУ «Уникс» обсудят проблемы современного высшего образования. В Казанском университете состоялась встреча ректора с генеральным директором рода «Ишварц-Рус». Студенты КФУ встретились с представителями военкомата Республики Татарстан. На встрече будущим призывникам рассказали о преимуществах службы по контракту.